мы можем зарабатывать на ровном месте. Наша компания международная. И вы в любой точке мира, с любой, точки, с любой точки мира вы можете зарабатывать, работать. И в любой точке мира вы можете показать, рассказать о нашей компании, показать, как работает наш маркетинг и в итоге получить за это нового партнера. В сетевом, ребята, в сетевом маркетинге есть такое, такая поговорка. Рот закрыл и рабочее место убрано. Ваше знание у нас в голове. И вы можете, как я уже говорила, в любое время, в любой точке мира просто рассказать и показать, как работает наш маркетинг. Прошу прощения, я повторилась. Наша компания... Это идеальная система для заработка вас и ну, у нас, и всех наших друзей и знакомых. Как вы видите, мы находимся на главной странице нашего сайта. Перед вами бегущая строка, которая оповещает, что у нас ежедневно проводятся вебинары в 19.00 по Москве. И вы всегда можете присоединиться по этой ссылке на вебинар. Суббота-воскресенье у нас выходной. Также у нас, как я уже сказала, наша компания международная, официально зарегистрирована. Вы всегда можете проверить на главной странице наши документы, посмотреть документы и проверить эти документы. Листая наш сайт, вы можете посмотреть нашу дорожную карту. Когда, какая, какая площадка и когда стартовала. У нас на сегодняшний день 5 маркетинг-планов. Также вы можете при... задать вас интересующие, которые Вопросы, которые вас интересуют, в лично а, поговорить с нашим админом. Здесь у нас есть личные контакты нашей администрации. А также присоединиться в наши официальные группы. Это в Телеграме, ВК и в Скайпе. Ну и, конечно, а, ознакомиться с нашим пользовательским со соглашением. Это оферта. Я всем советую прочесть от начала до конца, чтобы у вас не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Также вы можете посмотреть и почитать наши отзывы, а не на главной странице сайта. Ну и, конечно, регистрацию. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужна обязательно почта Google. Ребята, обращаю ваше внимание, на другие почты наши письма не приходят. Поэтому, если нет почты Google, зарегистрируйтесь и только тогда проходите регистрацию у нас в идеале. Давайте я, наверное, авторизуюсь и э, зайдем к нам в кабинет. После регистрации, конечно, вам нужно подтвердить вашу регистрацию через вашу почту, а заполнить ваш профиль. Для чего заполняется профиль? Для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. И ваш спонсор имел связь с вами как с партнером. Заполняется скайп, телеграм, страничка в ВК, номер телефона и устанавливается ваш аватар. В этом же разделе прописываются ваши кошельки. Обращаю ваше внимание, мы работаем с такими платежными системами, как Perfect Money, Pair кошелек, Сбербанк и любые карты на Российской Федерации. Вы можете и пополнять с них, и, конечно, выводить на эти платежные системы. В этом разделе. Если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять. И следующий шаг это, конечно, уроки по кабинету. Каждый партнер новый, да и те, которые уже работают, ребята, обновите свои знания никогда не поздно и посмотреть, чтобы правильно заполнять профиль, чтобы вы могли своим партнерам тоже помогать через демонстрацию экрана или через Телеграмм всегда помочь могли вашим партнерам. Посмотрите, пожалуйста, ролик, пройдите обучение, как правильно заполнить профиль. И следующий это как пополнять вывод и перевод между партнерами. Этот ролик тоже должны все знать наизусть, как правильно сделать пополнение и вывод. А, ну, перевод у нас, он очень, я думаю, что всем доступен, все, все, все, все знают, куда вы переводите логин, какая сумма. Ну, я советую все равно пройти обучение. А, знания всегда... А... Не бывает, знания не всегда, всегда а, нужны, и они никогда не бывают лишними. А также а, научитесь пользоваться, а, а, изучите этот ролик, как пользоваться поисковиком. Вы всегда можете на каждой площадке посмотреть, а, просмотреть через поисковик всю структуру вашу, ваших партнеров. Управление бронями. У нас наш бизнес полностью управляемый, и поэтому учитесь управлять бронями. На некоторых площадках у нас двойные брони. А, поэтому прежде чем выставить брони правильно, а посмотрите внимательно ролик. А, следующий, следующий этап у нас в... В разделе «Партнеры» это находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры на три уровня в глубину. А какие у нас на сегодняшний день есть площадки? У нас 5 маркетинг-планов. Это а, наша площадка Fast трек это «Беговая дорожка». Вход на эту площадку 750 рублей и половиной тысяч. И наша основная площадка, с которой мы стартовали, это Идеал М-Мини. Вход на нее составляет полторы тысячи. Идеал М-Мини это а, площадка Макси, это... Вход составляет 15 тысяч, а фабрика клонов 1000 и 10 тысяч вход и микромани. А можно входить с 500 рублей. И обращаю ваше внимание, делаю специально акцент на том, что у нас на каждой площадке вход открыт в любой стол. У нас нет привязки к первому столу. Вы можете старт своего бизнеса делать с любого стола. На каждой площадке у нас есть кнопочка такая заветная «Маркетинг», где вы можете посмотреть а, в слайд, в, в, маркетинг в слайде. А, он довольно-таки красивые слайды, все расписано на каждом слайде, куда и как распределяется деньги. И у нас партнерская программа, где все партнерские программы 5, где деньги идут четко от партнера к партнеру и распределяется четко по маркетингу. Итак, давайте мы перейдем на слайды и начнем именно презентацию с наших слайдов. Это самое наше главное преимущество нашей компании – это то, что она официально зарегистрирована. У нас нет ни на одной площадке абонентской платы. Ход у нас открыт в любой стол на любой площадке. У нас работает на некоторых площадках трехуровневая партнерская программа, которая нам увеличивает наши доходы. Мы работаем с платежными системами Сбербанк по кошелек Money подключена касса Frey. Ну и, конечно, есть внутренний перевод. А у нас есть, как я уже говорила, дорожная карта, где вы можете посмотреть, когда, какая площадка у нас стартовала. Итак. Следующий, следующий слайд у нас, это наша а площадка, она у нас стартовала 1 июня, а здесь всего один рабочий стол. Но вход можно входить на 750 рублей, и вход есть на 7500. А, конечно, какой вход, ребята, такой и доход. Это они друг друга независимы. Вы можете работать на 750, вы можете работать только на 7,5, но можно работать сразу же на двух площадках. И на 750, и на половиной тысяч. Итак, это линейно шахматный маркетинг. Здесь два как вы видите, они это тренары, и первый партнер у вас приходит, вам сразу же 750 рублей на баланс для вывода. А со второго партнера у вас открывается этот стол, это реинвест. Ринвест идет за спонсором. Вы будете постоянно с этого второго места а, лететь к своему спонсору, ваши партнеры будут лететь к вам. Становиться. И если ваш партнер прилетит и у вас свободно первое место, его реинвест, то вы получите 750 рублей. Если он прилетит на это то ваш реинвест полетит в свой, вашему спонсору. Если его, его вашего партнера реинвест прилетит и станет на это место, то вы получите 750 рублей. Это вот с третьего партнера, со второго, с первого и с третьего 750 рублей на баланс для вывода, а со второго партнера у вас постоянно будет лететь реинвесты. Реинвест, некоторые не понимают, что такое реинвест. Реинвест ⁇ это ваш открывается дополнительный стол у вас этот закрывается открывается новый и вы все время будете крутиться на этом столе нет у нас никаких переходов на некоторые а куда мы пойдем да никуда вы ребята не пойдете вы все время будете крутиться только на этом одном столе а здесь за 7500 у вас там у вас за один круг полторы тысячи, а здесь за один круг у вас 15 тысяч. Это уже вы решаете сами, какой вы хотите иметь доход. То ли вы хотите иметь с трех человек полторы тысячи, то ли вы хотите иметь 15 тысяч. И новенькие, которые новые партнеры приходят, я, конечно, советую всем а заходить на 750 рублей. Пока вы не изучите маркетинг, пока вы не наработаете себе здесь команду, и тогда уже с командой можно переходить на эти семь с половиной тысяч. Но если вы приходите уже с готовой командой, то, конечно, вам двери открыты, пожалуйста, и вы будете зарабатывать, и ваши люди будут зарабатывать шикарные деньги. А следующая следующая площадка, ребята, это, конечно, наша а, уникальная мы с ней стартовали. Идеал М мини. Это наша самая первая площадка. Я ее очень люблю. У нее очень хороший доход. И сейчас мы с вами даже это разберем. Как я уже говорила, вход открыт у нас за любой стол. Старца своего бизнеса можно делать и с первых двух столов. Можно с первого, можно со второго, с третьего. Или с четвертого, или с пятого. Или можно за 50 тысяч сразу делать с шестого стола. Но мы сейчас с вами разберем именно с первого стола. Первый партнер, как только к вам приходит и становится, у вас деньги идут в накопление, а полторы тысячи. А вот со второго партнера у вас полторы тысячи возвращается вам на баланс для вывода. Я всегда своим партнерам и мои партнеры все работают по этой стратегии. Мы покупаем сюда клона. Мы не, не ставим на вывод эти, э, полторы тысячи, а покупаем э, сюда клона и с двух партнеров и переходим за три тысячи во второй стол. Итак, Первый партнер закрыл свой первый стол. Это деньги идут 3000 в накопление. А вот со второго партнера, здесь на втором столе, уже начинает работать реферальная программа. Вы сразу получаете 1000 рублей на баланс для вывода. По а 1000 получает ваши два спонсора. Как только сработала ваша вторая линия, вы получаете 3000. Как только сработала ваша третья линия, вы получаете 9000. И третий партнер вам дает переход куда? В третий стол за 6 тысяч. Вы только на втором столе заработали 13 тысяч. Итак, первый партнер в накопление, второй партнер, у вас склон летит, ваш реинвест этого стола летит во второй стол реинвестор востол. Вы можете поставить под свое своего клона. Вы можете поставить под своего партнера. Под партнера первой линии, под партнера второй линии, под партнера третьей линии. Без разницы, ребята, посмотрите, где можно помочь своему партнеру. Вы все равно будете, куда бы вы не поставили своего клона, своего партнера, вы реферальные все равно будете получать. Здесь работает реферальная программа. Итак. Вы сразу же получаете 1000 рублей, по 1000 получают ваши спонсоры, а срабатывает ваша вторая линия 3000 на баланс для вывода. Срабатывает третья линия 9000. И также точно вы заработали 13000 только с третьего стола. А третий партнер вам дает переход за 12000 в четвертый стол. Первый партнер пришел это накопление. Второй партнер вам сразу же семь тысяч на баланс для вывода. По две с половиной получают ваши спонсоры. Не забывайте о том, что вы тоже спонсор. Вы тоже будете получать такие же деньги, спонсорские вознаграждения. Сработала ваша вторая линия, вы получили 7 пятьсот. Сработала третья линия, вы получили двадцать две пятьсот. Итого вам тридцать семь, вы заработали. Только с этого стола. Третий партнер вам дал переход куда? Да, Че пятый стол за 24 тысячи. Первый партнер в накопление. Второй партнер, ваш клон летит по вашей броне, куда вы выставите бронь. Он может стать а, под ваших партнеров, под вашего клона. Это уже вы решаете вы сами вам сразу 10 тысяч на баланс для вывода, по 3 тысячи получают ваши спонсоры, сработала ваша вторая линия, 9 тысяч, сработала третья линия, вы 27, и плюс 2 идет в накопление. А вот как только третий партнер становится, у вас с накопительного баланса снимаются эти 50 тысяч и активируется шестой стол за 50 тысяч. Первый партнер приходит, вам 15, 35 на баланс для вывода, а 15 у вас активируется идеал М Макси. Это уникальная площадка с очень хорошими большими заработками. И Второй партнер приходит, вам 50 тысяч на баланс для вывода. Третий 50 тысяч на баланс для вывода. Итак, ребята, здесь на этом слайде расчет сделан. Именно 3 на 3, если у вас будет три личника. Но как можно работать с тремя личниками? У вас же не будут три личники, так, личника. Так вот, смотрите, этот, с тремя личниками вы зарабатываете за один круг только 244 тысячи. Но я еще раз повторюсь, вы же не будете всего лишь с тремя личниками. Конечно, вы будете все время приглашать, ваши доходы будут все время увеличиваться. И точно так ваши партнеры будут приглашать и увеличивать свои доходы. Шикарная площадка, всем советую. Ребята, ну, нет такого маркетинга ну, нигде, ни в одной компании, ни в, одной, а, ни в одном проекте. Чтобы вы могли 46 тысяч, почти 50 тысяч только одних реферальных заработать. Шикарная. Итак, следующая площадка у нас. Это Идеал М Макси. Вход на нее составляет а, 15 тысяч. Вы можете выйти с Идеал М Мини, но можно и купить ее отдельно. Это не такая большая прям сумма 15 тысяч. Я считаю, что а, можно потратить для того, чтобы начать развивать свой бизнес, чтобы вы могли заработать. У нас здесь нет никаких ни автопрограмм, ни жилищных программ. Они нам не нужны. У нас деньги здесь в маркетинге заложены очень большие. в Миллионы. И вы можете и в себе машину, какую хотите купить, заработать. И жилье можно купить себе. И причем не одну квартиру купить. Итак, первый партнер приходит Идет в накопление. 10 тысяч идет переход в фабрику клонов. Второй партнер вам 5 тысяч на баланс для вывода. С третьего партнера у вас идет переход за 30 тысяч во второй стол. Первый и третий партнер вам дают переходы по столам. А вот со второго партнера вам будет постоянно приносить доход. Это 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получают спонсоры. Сработала ваша первая, вторая вернее линия, 30 тысяч на баланс для вывода. Третья линия, и 90 на баланс для вывода. Почти 100 тысяч, ребят. Итак, вы заработали 130 тысяч только со второго стола. Первый партнер и третий партнер вам дают переход в следующий стол. А со второго партнера это... Первое, что клон летит, ваш реинвест летит второго, сюда во второй стол, вы можете выставить под своих партнеров, тем самым помочь партнерам перейти а, к вам же а, на следующий стол. 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получают ваши спонсоры. Вторая линия сработала 30 тысяч, третья линия сработала 90. И также вы с этого третьего стола заработали 130 тысяч. Итак, смотрите, ребята, три стола вы прошли, а у вас уже 130 и 130, 265 тысяч. И плюс за 10 вы ушли в фабрику клонов Макси. Великолепно. Шикарный маркетинг. Это просто огонь. Огонь. Бомба. Итак, первый партнер и третий дают переход куда? Пятый стол за 240 тысяч. А второй партнер это 70 на баланс для вывода, по 25 получают спонсоры. Сработала ваша вторая линия, 75 на баланс для вывода. Третья сработала, 225. Итого с четвертого стола 370 тысяч. Первый и третий переход в следующий стол. А второй партнер у вас летит клон в третий стол по вашей броне. 100 тысяч на баланс для вывода, по 30 получают ваши спонсоры. Сработала вторая линия 90 на баланс, сработала третья линия 270 на баланс. Итак, ребята, 460 тысяч. Только реферальных. Вы представляете, полмиллиона только реферальных. Это с пятого стола. Бомба, бомба, не маркетинг. Итак, вы перешли за 500 тысяч на шестой стол. Первый партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Второй 500 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер третий партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Итого, ваше только одно бизнес-место получило 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. Шикарно? Я тоже думаю, что это очень шикарно. Очень шикарно. Я всем советую, ребята, рассмотрите вы этот маркетинг. Посмотрите, особенно ребята, те, которые имеют команды. Вы посмотрите, ведь вы же здесь. Я не говорю, что вы должны за месяц пройти все эти шесть столов. Да, немножко трудно будет. А кому сейчас легко? А кому вы то а, покажите мне такого человека, который сказал бы о том, что да, я легко заработал деньги, мне легко деньги даются, а я а просто, они с неба сыпятся и все. Нет, ребята, да, трудно работать, работать трудно, и на земле трудно зарабатывать деньги, и точно так же в интернете. Это такой же труд, точно такой же, с утра и до вечера. Не верьте никому, кто... Пишут там посты 2-3 часа в сутки, и вы обогатитесь. Вы будете миллионером за 2-3 часа в сутки. Не верьте этим словам. Никто, еще ни разу, ни один миллионер не стал за 2-3 часа работы в интернете. Пахать нужно точно так же, как и на земле. Если ты хочешь и заработать вот такую сумму, то нужно действительно пахать. Пахать день и ночь. Наша социальная площадка – это микромани Мани. Эта площадка, она очень маленькая, но она сделана в помощь нашей социальной площадки Идеал М. Вернее, нашей основной площадке Идеал М. Наша основная, она с шикарным этим Идеал М и Мини, и Макси, они имеют шикарные доходы. Поэтому в помощь нашим партнерам сделана эта площадка. Вход на нее составляет 500 рублей. Здесь два партнера, которые дают вам переход куда? Во второй стол за 1000 рублей. Вы можете начинать из 1000, вы можете начинать из 2000. Это любая команда выбирает любую стратегию, по которой они хотят зарабатывать. У меня, например, зашли одна команда, только на 2000. Другая зашла только на 1000. Третья команда, которая у меня здесь работает на этой площадке, они все начинают с 500 рублей. И четвертая тоже с 500 рублей. Они, каждая команда выбирает свою стратегию. Если не умеет, не знает, как расписать стратегию, например, вот у меня пришла лидер с командой, но она говорит, я не умею расписать стратегию. Мы с ней созвонились, все переговорили, обговорили и выработали именно для ее команды именно стратегию, которая им подходит. Поэтому прежде чем заходить и активировать а, какую-то площадку, ребята, созвонитесь со своим спонсором. По какой стратегии работает спонсор? Обязательно нужно спрашивать. Два партнера дали переход. Куда? Во второй стол. Первый партнер приходит сюда, становится, это 1000 идет в накопление. Со второго партнера у вас 1000 идет на баланс для вывода. С третьего партнера в накопление за 2000 у вас активируется второй стол. Это ваш стол. Первый партнер, как только пришел, стал на это место. 500 рублей идет на реинвест этого первого стола. И за 1500 у вас идет, ваш клон летит на Площадку Идеал М. Точно так же все ваши партнеры, которые будут выходить на этот стол и с первого стола у них, их реинвест, их клон будет лететь именно на площадку Идеал М. А со второго и с третьего вы получаете по 2000. Вот так. Прошли один круг, вы заработали 5000. Это всего лишь за один круг. С 500 рублей. Неплохо, да неплохо, ребята. Хороший очень маркетинг. У нас настолько маркетинг денежный. На любой площадке. На любой. Итак, фабрика клонов. Наша фабрика клонов любимых. У нас очень много партнеров любят эту площадку. А вот. Вход на нее составляет 1000 рублей. Можно входить с 2000, можно сразу же входить с 6000. Команда сама решает, по какой стратегии идет работать. Итак, выставляете брони, первую бронь и вторую бронь. Первый партнер приходит, и как только становится под первого партнера, это может быть партнер первого, это может быть ваш партнер, у вас бронь стоит здесь. Становится второй партнер, Ваш реинвест летит сюда. Итак, 2 партнера, два партнера а у вас закрылось три места. Следующий партнер, это третий партнер, идет в накопление. С четвертого партнера вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А с пятого идет накопление. Итак, накопление со второго и с пятого за 2000 переход во второй стол. Здесь, как я уже говорила, выставляете брони выставили первый и выставили бронь вторую а как только становится сюда первый первый партнер стал второй партнер ваш реинвест летит сюда третий партнер вам дает в накопление четвертый партнер 2000 на баланс для вывода с пятого партнера у вас идет переход за 6000 в этот стол. Итак, выставили бронь, первую бронь и вторую бронь. Первый партнер приходит. Как только становится под первого партнера второй партнер, ваш инвест становится сюда, на это место. И вы получаете 5000 на баланс для вывода. И плюс ваш клон летит по вашей броне под ваших партнеров. Выставляете, прошу прощения, выставляете брони под своих партнеров. Двигайте свою команду, двигайте своих партнеров, они будут тоже закрываться, закрываться и ваши реинвесты, и реинвесты ваших партнеров, и они будут каждый реинвест, и каждый ваш партнер, которого закроется первый стол, он будет приходить к вам, становиться на втором партнере. Это движение команды. Второй партнер приходит, а клон точно так же летит по вашей броне, куда вы выставили, вы получаете 5000. Третий партнер, вы получаете 5000 на баланс для вывода и летит ваш а, клон. Четвертый, летит ваш клон на первый стол и вы получаете 5000 на баланс для вывода. За один круг вы заработали сколько? 23000 и плюс... Ваши же реинвесты, это ваши клоны, они будут лететь, закрывать ваших партнеров, двигаются, двигаются ваши партнеры по столам и точно так же получают все ваши партнеры. Хорошая площадка, денежная. У нас некоторые очень сильно любят эту площадку. И фабрика клонов, это Макси. Здесь, конечно, был, я, как я уже говорила, с «Идеал М». Макси. Был выход за 10 тысяч сюда, на эту площадку. Но ее можно покупать и отдельно. Вход открыт в любой стол. С любого стола старт своего бизнеса можно делать. Выставили брони первую и бронь вторую выставили. Как только приходит первый партнер, а под, под второго партнера Пришел второй партнер, это может партнер быть первого, это может быть ваш партнер. Ваш реинвест летит на это место. В третий партнер приходит 10 тысяч, идет в накопление. А это четвертый партнер, когда стал 10 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер, это 20 тысяч, идет переход во второй стол за 20 тысяч. Здесь... Брони первая бронь и вторая. Первый партнер пришел, а второй партнер, когда становится, ваш реинвест летит по вашей броне. 20 тысяч идет накопление. Третий партнер 20 тысяч накопление. Четвертый партнер 20 тысяч на вывод. И четвертый дает переход за 60 тысяч. А стол полностью выплат. Это реинвест. Первый партнер. Вы выставляете брони. Первую и вторую бронь. Вы только второй партнер приходит, и а сразу же ваш реинвест летит и закрывает ваше в плечо. Десять тысяч за десять тысяч летит клон ваш сюда, закрывает вашего партнера по вашей броне. Вы получаете 50 тысяч. Точно так третий и точно так четвертый и пятый. И так вы за один круг заработали. Сколько здесь? Двести, двадцать, двести. 30. Хороший заработок, да, хороший. Но это расчет сделан всего лишь за один круг. Это всего лишь ваше одно бизнес-место. А у вас, посмотрите, сколько открывается дополнительных бизнес-мест. Это на первом столе открылся один. И тут посмотрите, сколько ваших реинвестов летят, сколько ваших клонов. И посчитайте, умножьте на все эти клоны и умножьте 230 тысяч. И посмотрите, какая ваша, ваш будет заработок. Ребята, это супер, огонь. Всем советую рассмотреть эту площадку. В конце, конечно, хочу спросить вас, если вам деньги нужны, то, конечно, регистрируйтесь, ребята, приходите в нашу компанию, зарабатывайте, ведь деньги никогда лишними не бывают. Да, и сами вы все прекрасно знаете, что деньги правят миром. С вами была Ольга Арзуманян и идеальная компания «Идеальный маркетинг».